С помощью Bluetooth а, а, подключить удаленно а, любое устройство, без значит, шнурок, да? ну, там клавиатура, а, мышка, какие-то девайсы. А, также можно в USB засунуть 3G модем. А работает она от любого интернета, ее можно просто подсоединить либо к монитору, либо а, просто к телевизору, и вы получаете а, портативный компьютер.